всем привет на моем канале сегодня буду готовить пасхальные яйца из безе В состав входит только белки и сахар меренга у меня швейцарская она замешана ручным миксером еще вот такие тянутся ниточки я буду использовать красители водорастворимые гелевые ну здесь у меня один такой americolor pink розовый Дальше мне нужны будут различные звездочки, открытая звезда, закрытая закрученная звезда, закрытая звезда на 5 лучей, вот такая трубочка маленькая 0,5 и насадка для розы, здесь примерно полтора сантиметра. Так, Я окрасила в 4 разных цвета, пятая стала белым, сейчас мне нужно будет 5 дополнительных пакетов, куда я вставлю насадки и при необходимости я могу менять потом без каких-то особых проблем. Насадки и, соответственно, мешки с меренгой. Вот такого плана. Я из бумаги сделала вот такой шаблон яйца и прорисовала на пергаменте. Перевернула его другой стороной. И необходимо сделать основу, чтобы мои потом безешки не потрескались, не поломались. Поэтому я по контуру... Заполняем меренгой В произвольном порядке Можно, кстати, насадку плоскую взять Без разницы Все, вот такого плана Дальше вставляю палочки Так, ну теперь поехали По оформлению Насадка для розы I'm not. Все, меренга закончилась. Я дополню еще посыпкой. Вот что получилось в итоге. Сейчас отправляю сушиться в духовку при открытой дверце на самый верх. У меня регулятор на самый минимум. Температура примерно 50-60 градусов. Сушить буду 2-3 часа. Если у вас духовой шкаф, тогда смело 60-80 Плюс конвекция. Везде высохла. Отлично отстает. Вот такое оно получилось. Сейчас покажу маленькое. В разломе. Оно досушено. Сухой. Если вы хотите, чтобы оно было влажным, значит проверяйте, то есть там где-то час-полтора часа будет достаточно. Но есть большая вероятность, что потом ваше безы оцереет и будет липким. Покажу вот эту. Палочку обязательно, чтобы палочка была внутри меренги, иначе если вы ее просто прилепите сюда, то она отвалится. Это логично. цвет яиц может быть абсолютно любой какой вы захотите и узор соответственно тоже хранится данное безе я храню просто в полиэтиленовых пакетах если это на подарок либо на угощение куда-то вы несете тогда есть такие фасованные пакетики они продаются в кондитерских магазинах есть прям zip пакеты тоже подойдут для штучной упаковки но я храню в обычном пакете маечка при комнатной температуре. Ни в холодильник, никуда я не укладываю безе. Вот такие пасхальные яйца получились у меня. Кому идея понравилась, была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Пробуйте, экспериментируйте, будьте здоровы. С наступающим праздником Пасхи. Всем пока-пока.